день. Сегодня продолжим ту тему, что на прошлом занятии мы о по положении Земли и человечества. В общем-то, сейчас человечество живет в долг. Планету человечества поставила на грань уничтожения. И мы, по сути дела, как нас предупредили и оповестили высшие силы нашей Солнечной системы, что мы, по сути дела, живем вдох за счет других планет нашей Солнечной системы. Это полнейшее безобразие, конечно. Ну, обыватель, которого, кроме того, что у него ниже диафрагмы, его ничего не интересует больше. То есть тело, желудок и всякие там удовольствия где на первом месте стоит сердце, естественно, всякие ярства, наркомания, удовольствия, наслаждения. Все это на первом месте сейчас, особенно на Западе. Одним словом, земляне пренебрегали усердно в течение многих тысячелетий законами космической жизни и извратили высшие понятия, высшие принципы бытия. Давно люди перестали считаться с космическими законами. Да и, в общем-то, никто не интересуется, что это за законы. Никому они не нужны. Стряпывают свои собственные законы. Создана масса всяких парламентов, которые выдумывают свои законы. Поверхность планеты похожа на огромный лоскутный одеял. Все разделено на куски. То есть силы тьмы правит планетой по принципу «разделяй» и властвуй». Этот принцип царствует у нас на Земле. Человечество этим довольны. Оно пошло по собственному направлению, не считая сходом космической эволюции, эволюции нашей Солнечной системы. На каждом шагу люди нарушают законы физической природы, в чем эти нарушения? Отравляет атмосферу, воду, почву. Это мы с вами постоянно и видим, и слышим по телевидению. Читаем в периодической печати, в разных книжках, франшурах. Усердно оставляют растительные и мир планеты. В первую очередь это делают власть имущие эгоисты, всевозможные олигархи предпринимателей, им на все плевать, лишь бы прибыль, прибыль прибыли прибыль, больше ничего. От этого нарушается биологическое равновесие, вызываются различные климатические расстройства. Вот совсем недавно тут сообщали нам, то в Германии снег выпал, то в Италии на севере снег выпал. На днях показывали огромные, значит, вот такие... Градины, там кого-то убил одного, кого-то там поранил, побил крыши, топтусил. Нет, все, никакой реакции. Американцев там постоянно эти торнады разрушают. И тоже, как говорят, не взут ногой. Повсюду, куда своим разумом проник так называемый венец творения. Земной человек везде мы видим. Нарушения, разрушения, попрание всех законов природы, истощение производительных сил планеты нашей и всюду истребление жизни. Но это нам позволит делать то есть дьяволу, а кто такой дьявол? Это темное человечество. Миллионы, сотни миллионов темных эгоистов, одержимых только любовью к себе. Вот все коллективно называется дьяволом. Не путайте с сатаной. Это разные совершенно вещи. Так вот, задача у этого дьявола набить брюка, набить карман, хапнуть там всяких удовольствий, наслаждений и все. А после него хоть трава не пости. Одним словом, современный человек действует как хищник, как истребитель жизни на этой планете. Как раз Силы тьмы в этом очень заинтересованы. Почему заинтересованы? Ну, раз не разрешили им превратить планету в их феодальное княжество силам зла, значит, тогда они всячески руками самих же землян, этих так называемых людей, они уничтожают здесь жизнь. Правда, это будет делаться до какого-то определенного момента. А потом всю эту нечисть отсюда будут убирать. Потому что силы света руководством Солнечной системы вопрос ставит как. Планета создавалась 4,5-5 миллиардов лет, а человечество получило искру разума всего 18 миллионов лет назад. Так наверняка, скорее, человечество ликвидирует, но сохранят планету. Одним словом, люди беспощадно истребляют запасы земные, расходуют недра. Ну и коростолюбивые, хитрые, подлые на этом наживаются. Там, знаете, газ оттуда выкачивают, продают, нефть продают, руда всевозможная. Все это для чего? Что, для духовного развития, для духовного совершенствования, что ли? Нет. Для скотских удовольствий, наслаждений, для удовлетворения разных плоских потребностей, непомерно растущих потребностей, кстати. На самом деле, в природе всегда должно соблюдаться равновесие. И в первую очередь, этим должен заниматься разум. А если он этим не занимается, значит, он уже не разум а что-то другое. Люди жестоко сдирают девственный покров собственной планеты, уничтожают растительный мир, леса. А ведь растительный мир – это производители праны. Они, кстати, принимают эту прану от Солнца, от других планет, от космического пространства. В каждой части света сейчас Люди создали пустыни. Вот пустыни, которые мы встречаем, да? Это не природа их создала, а не кто-то. Это люди именно. Это их работа. За многие тысячелетия пустыни на этой планете – это позор земного человечества. В каждой пустыне некогда была цветущим садом или лесом, покрытой растительностью. То есть омертвление земной коры, это не бессоветственность, это целенаправленное убийство. Двуногие земляне уменьшают всяческое количество животных. Не желая знать, что животная энергия питает жизненность самой планеты, то есть животный мир. Истреблением животного мира жестоко было нарушено биологическое равновесие на нашей планете. Жестоко, бессердечно люди истребляете друг друга. Но это мы с вами постоянно видим, до сего дня, особенно в 20 век. Это век сплошных войн, как мы знаем. Эти постоянные войны стали узаконенным способом массового убийства. Узаконенным, обратите внимание. Все страны считают, что надо всячески вооружаться, Потому что сосед, там что-то против тебя обязательно имеет. А человечество на самом деле, как устроен человек? Он состоит из смертной части и бессмертной. Все его зла внушили, что бессмертной части у человека нет. Что это некая тварь Божья. Это попы разных религий внушает своим овцам. А сам человек это тварь Божья, это некий там червяк, некая, так сказать, Козявка на сегодня есть, завтра ее нет. И не ему решать, не этому человеку, а некому Господу Богу, что с ним делать, с этим человеком. На самом деле человек носитель духа, существо бессмертное, вечное. А вот та личность, которую он одевает, каждый раз сюда приходя, это вещь временная, смертная. Но этому не учат. То есть человек – это носитель космического огня. Ну, мы с вами знаем, что есть четыре известные нам стихии. Вот четыре стихии, четыре цвета. Земля, вода, воздух, огонь. Так вот у нас сейчас четвертый круг с вами, четвертый круг мы проходим глобусный. А что это четвертый круг, к чему нас обязывает? А к тому, чтобы мы в течение этого круга освоили с вами стихию огня. Если со стихией Земля мы знакомились в первом круге, это там сотни миллионов лет тому назад, во втором круге со стихией вода, в третьем круге со стихией воздух, нас подготавливали к тому, чтобы мы стали существами, умеющими мыслить, а вот в четвертом круге мы получили, не все, конечно, те, кто был готов, искру, разума, которого еще предстоит долго и серьезно развивать. Так вот, в этом четвертом круге мы должны с вами овладеть четвертой стихией, стихией огня. Вот почему нам и говорят, нам высшие силы открыли, что мы, люди, носители бессмертного духа, то есть космического огня. А раз так, то необходимо мудрое расходование, Энергии и материи нашей планеты. Распределение этой высшей стихии по планете тоже требуется мудрая. А люди ушли из природы. Они паразитируют на теле природы. А они берут, но ничего природе не отдают практически. То есть живут по принципу «возьми больше, отдай меньше, а то и вообще ничего не отдай. Схвати, как говорится, и убегай». Ушли из природы каким образом? Ну, вот так вот, реально, мы посмотрим. То есть на огромных пространствах практически мало кто живет. Все создали огромные скопища под названием города, да? Надеваются тогда столько, что эти города превращаются в огромные, гигантские свалки, по сути дела, наполненные всякой мерзостью. Вот это неравномерное размещение населения планеты также в значительной степени разрушает здоровье планеты. Масса ядовитых испарений, как физических и особенно психических, отравляет, удушает города. Не только в городах, но и среди природы уже наблюдается уменьшение жизненной энергии, или, как говорят, праны. Пространство отравляется, в первую очередь, отходами бензина, там всякой солярки, то есть нефти. Пространство насыщается ненужным природе, и нам с вами тоже электричеством. Наполняется массой теле, радио, волн, всевозможными лучами искусственного происхождения. Вот это насильственное переполнение атмосферы планеты, приносит, естественно, нехорошие для населения, для животного мира, растительного, человеческого, следствие нехорошее. Невидимые неслышимые волны могут сильнее влиять, скажем, оглушительные взрывы, там, стрельбы какой-нибудь. Перенасыщение пространства, грубое обращение с невидимыми энергиями могут вызвать бесчисленные бедствия в том числе и новые заболевания. К человечеству приходят новые опасные болезни. Оно их само создает, само на себя, так сказать, их вызывает. Новые mm -hmm. формы эпидемии. Необыкновенно осложнились всякие психозы у людей. Вот, например, в том же Европейском Союзе каждый четвертый, это по данным, сегодняшним данным, каждый четвертый житель Евросоюза нуждается в помощи психиатрам. Новые виды душевных и мозговых заболеваний. Откуда они взялись? Что там, какие-то силы тьмы, там, или Господь Бог это все сотворил и насылает на несчастных землян? Нет. Всегда все люди, все болезни создавали сами. Своей злобой, ненавистью, раздражением, недовольством. То есть все это создается современным образом жизни землян. Планета – это живой организм, который может иметь периоды здоровья, периоды болезни. В неблагоприятных обстоятельствах планетное тело может заболеть, как и всякий другой организм. И вот в наше время Земля опасно больна. Чем она больна? Каковы симптомы болезни? Ну, как известно, вот население, которое обладает умом, а стало быть может мыслить население, создает непрестанно коллективную мысль всего человечества. Коллективную мысль. Это вот связующий, считается высший принцип планеты. Стало быть, вот такое мысленное влияние создает психическое состояние человечества. Оно имеет большое влияние на состояние нашей планеты, настояние ее здоровья. И если человечество постоянно создает негативную мысленную энергию, а мысль, как мы знаем у людей, она носит такой разрушительный характер, ядовитый, она отравлена, этой мысль всякой мерзостью, в первую очередь эгоизмом, то, естественно, планета будет больна. Почему? Потому что каждый человек, как вы знаете, обладает аурой, ну все уже с этим согласны, да? Ауры ее даже фотографируют, он, смотрите, он сейчас, и по системе Кирля и так далее. То есть никто не отрицает, тем более ученые, они с этим сталкиваются постоянно. Они сейчас эту ауру пытаются исследовать, если раньше над этим хихикали, то сейчас оказывается уже все, с хихиканьями покончено. Так вот, эта аура каждого человека, она является частью ауры планеты. И представьте себе, если все человечество одержимо разными мерзостями, мысленными и психическими, то есть каждый это эгоист, а эгоизм это самое страшное, что можно себе представить, ну и от этого страдает, естественно, все, что есть на этой планете. И животное, и растительный мир, и само тело планеты – то есть получается так, что мы, ауру планеты, собственно, делаем больной. От яда злоба и ненависти людей, от неистовых проклятий и убийств происходит ядовитые пространственные наслоение. То есть ученые говорят, что сейчас вот энергия это одновременно материя. стала быть тонкая энергия, это тоже только тонкая материя. Говорят, что мысль сейчас, вот говорят, мысль это... Явление вещественное, стало быть, энергия наших мыслей откладывается везде. Вот вы у себя дома, какие у вас там мысли, какие желания? Все откладывается везде, на всех предметах. Вы таким образом в своей квартире, где постоянно ходите, создаете атмосферу определенную, ментальную атмосферу, психическую и как следствие физическую. Физическая стоит на последнем месте. Если мысли поганые, если друг другом недовольны, в таком месте жить скверно. Если желания тоже гадкие, скажем там, скотские животные, низменные, демонические, значит в таком месте сами же будете страдать от этого. А если там будут отлагаться везде у вот, вас, на стенах, на предметах, на постелях, на ложках, на чашках, мысли любви и уважения друг к другу. Дружелюбие. Вам там приятно будет находиться. Бежать оттуда не надо. куда будет. Сами создаете атмосферу там, где находитесь. Вот это надо иметь всегда в виду. Вот если вы в городе, допустим, вот 100%. в этом городе, допустим, то 150 тысяч живет. Если все любили бы друг друга, никакого недовольства, никем даже президентом, Особенно друг другу. Никакого раздражения, никаких мерзостей. То город был бы раем здесь. Вам бы не хотелось никуда не уезжать, не уходить. Вам здесь приятно было бы находиться всем. Растения бы радовались. Они чувствуют очень здорово энергетику. Животные тоже. А на самом деле что происходит? Вот выйдешь туда за километра два-три... Вон куда-нибудь в город сразу чувствуется. Другая психическая, так сказать, атмосфера. Потому что там не нагадили еще. Своими мыслями, мерзкими желаниями эти двуногие. Живущего здесь вот. Каждый город это квака. Ну и те, кто у кого немножко потоньше душевная структура, они вот, выйдут в лес, потом говорят, ой, там как хорошо, как я там отдохнул и отдохнул. А здесь что... В этом огромном отравленном туалете общественном людям жить тяжело. В лесу оказывается лучи. Так вот, ядовитые излучения, злобной энергии, накапливаются и сгущаются. Но ну, поскольку излучение, как вы уже поняли, это энергия, это одновременно материя, значит, тонкие энергии, энергии мыслей, энергии желаний, они могут быть и материей, они одновременно то и другое. Стало быть, но вот этой материи они все откладываются. Наши с вами мысли и желания накапливаются. Вот на Западе сталкиваются там древние, там эти дворцы остаются там. Так жить там, сколько мы вот фильмов там смотрим, не все могут жить там. Какие-то призраки там ходят по этим коридорам, какие-то звуки, какие-то крики, какие-то стуки. Потому что там одного зарезали, другого убили, понимаете. Кого-то еще там размазывали по стене, кого-то забетонировали куда-то там в стену. Всякие мерзости там творились. И вот с тех пор вот эти все энергии, пропитавшие эти стены, не дают жить современным там людям. Раньше люди были мудрее, между прочим. Сейчас они все дурнее и дурнее становятся. Там, допустим, царь всегда для своего наследника что делал? Новый дворец строил, да? В старом обычно понимали мне эти вещи. Точно так и сейчас Вот, Въехали в квартиру, где уже кто-то до вас там жил, скажем, десятилетиями там, не дай бог, столетиями. Так надо все что там сделать? все почистить, помыть, побелить, покрасить, хоть как-то немножко вот эту вот энергетику содрать. Делать все в энергетике, не в этой вот материи. Ну, поскольку энергетика именно привязывается к материи, скажем, к тем же стенам, предметам и так далее. Так вот, уплотняясь, вот эти вот тонкие энергии, уплотнялись по всей планете. Ну, вроде бы из космоса, там космонавты говорят, ой, наша планета такая голубая. Но это когда мы физическими глазами оттуда смотрим. А вот если посмотреть на нее нашим астральным глазом, он, кстати, у каждого есть. Только сейчас он там, закрыт пока. Так вот если астральным глазом посмотреть, я уж не говорю о ментальном глазе, там, о духовном и так далее, так вот из космоса наша планета черная или черно-коричневая, вот так она видится. Почему? Почему? Потому что вот эта вот энергия мерзости, энергия эгоизма, злоба, ненависти, она за многие тысячелетия, за последние миллионы лет, она стала своеобразной корой. Она не пропускает высоких космических энергий, то есть огненных потоков, благодетельных лучей нашего Солнца и других планет, высокорайских планет. И вот в связи с тем, что эгоизм невежество, все это вместе создало вот эту вот кору, которая тверже алмаза, мы утеряли связь с другими мирами. Удушливые газы от низменных человеческих эманаций отрезали планету от других миров, могущих нести на помощь. А какие другие миры? Вот высокоразвитые планеты, это Венера, Юпитер, Уран, Нептун. Наша планета, будучи частицей великой жизни космоса, связана с нашей Солнечной системой, множеством связей планеты. А наша Солнечная система связана с другими звездными системами. И вот при единстве всего сущего, при единстве космической жизни, планета не может жить без обмена энергиями, без обмена токами с другими космическими организмами другими планетами. Точно так, как мы с вами жизнью не можем без обмена вот с этим миром. Ну, мы у этого мира все время что-то берем, от других людей берем, от растительного мира, животного мира, энергии постоянно вот, которая вокруг наполнены пространством, постоянно берем что-то берем, понимаете? А что отдаем? Как Христос сказал, не то, что входит человека, оскверняет его, а то, что выходит из него, оскверняет его. А что мы отдаем этой планете-то? Навоз и мерзкие свои мысли, понимаете, сейчас же людей благодарных ведь, практически нет. Ну ладно, там еще у разных церковников осталась такая привычка, понимаете, перекреститься перед едой и после этого Богу поблагодарить. А подавляющее большинство даже этого не делает. Хотя отсутствие благодарности – это самое мерзкое качество, какое только как можно себе представить, у этих двуногих, имеющих иску разума. Зная, насколько планета нуждается в питании высшими энергиями, можно представить себе следствие такой губительной изоляции. Это является болезнью планеты в полном смысле этого слова. Таким образом, наша планета, природа ее, больна человеческими безумиями. Ну, вот есть разум, а есть безумие, отсутствие разума. Нарушено физическое, биологическое, психическое равновесие на этой Земле. Сейчас мы вызвали повсеместное расстройство климатических условий планеты. Резкие смены. Небывало холода и жары. Замечаются особенные свойства жары. Грозы новые виды гроз появляются. Бури. Скорость этих бур, этих ветров будет нарастать американцы показывали по своему дискали, как там огромный город с этими небоскребами торнадо разрушало. Эти небоскребы как спички ломались. То есть они уже как бы заранее предсказывают там у себя эти киношники, что будет делаться-то у них там. Сейчас вот этот одного урагана уже гибнут десятки, порой тысячи людей. Ну вот, как вы помните, Новый Орлеан, да? До сих пор же там Жить только нельзя. Зловещие буре наводнений достигает огромных размеров. Можно видеть, как учащаются судороги планеты, то есть землетрясения. Ну вот почти 300 тысяч тут цунами, да? Уничтожилось совсем недавно. Постоянно уже много десятков лет происходит ежедневное землетрясение. А ведь были случаи, не один, когда планета стряхивалась с себя, вот этих паразитов, которые называются людьми. Она может и сейчас стряхнуть, когда слишком много паразитов. Вот на животных, когда много, что он делает животное? Но находит способы избавиться от этих гадов. В истории Земли не было таких грозных признаков. Именно дух населяющих людей ответственен за все вот эти опасные явления. Чем объяснить такое всеобщее смятение нашей современности? Оно ведь не случайно. Эволюция человека проходит не по прямой, а волнообразно. Сейчас как раз вот время перехода. Когда кончается одна волна эволюции, начинается другая. Уходит западноевропейская цивилизация. То есть ее время ее заканчивается. На ее место в мире... Приходит и будет доминировать русско-сибирская культура. Кроме этого аспекта новой эпохи, есть еще и другие. Именно как раз на смене эпох дается человечеству новое учение. Вот вы много говорили об ауре, что из себя представляет наши аура? Немного коснемся этого вопроса. Поскольку наша аура связана с аурой нашей Земли и все, что творится в ауре нашей планеты, это связано в первую очередь с аурой каждого человека и коллективно со всеми людьми. Совсем недавно понятие ауры у людей ассоциировалось с огненным нимбом вокруг ликов святых на иконах. Однако современные исследования говорят о том, что каждый человек, оказывается, Имеет свою ауру, и вокруг головы у каждого тоже есть нимф, как у святых. Сейчас уже немало публикаций на эту тему, фотографий ауры. Эти снимки являются пока что не очень распространенными, но и становится все больше. Разница между человеческими излучениями и излучением радиоактивных элементов Гораздо большая, чем, скажем, обычно это кажется. Потому что человека гораздо тоньше. Они проникают сквозь самые плотные материальные тела. Тогда как лучи рентгена, скажем, лучи радия и вообще радиоактивные излучения зависят. Скажем, взяли свинцом, окружили уран-235 или 238, и все, свинец не пропускает. Ни альфа, ни бета лучи, за исключением гамма, конечно. Тем более сейчас открыты торсионные излучения. Оказывается, самое мощное торсионное излучение создает человек. Вот у нас там, кстати, есть в брошюрах некоторые научные статьи об открытии торсионной энергии. Можете поинтересоваться, что это такое. Учение живой этики или в огненной йоге. Агни йога в переводе. На наш язык это огненный путь. Этот огненный путь предлагается каждому человеку. То есть это путь освоения стихии огня. Так вот там в этом учении говорится, что сейчас еще трудно пока человечеству представить, какое огромное влияние именно вот тонкие излучения будут иметь во многих областях нашей жизни. Вот еще в 30-х годах, в сталинские времена супруги Кирлиан открыли вот эти вот излучения человеческой ауры. Ну, естественно, это случайно произошло, а потом они стали разрабатывать, а сейчас это настолько широко уже по всему миру используются снимки состояния эфирного тела человека, что ни для кого это не является секретом. Но фотографируется только эфирная часть человека. А эфирное тело очень зависит от того, какие мысли у человека, какие желания, какие страсти. Это немедленно может быть заснято именно кирлиановской аппаратурой. В Петербурге ученый Коротков усовершенствовал этот метод. Он соединил кирлиановскую аппаратуру с компьютерной системой, разработал программу. И теперь. Это дает возможность делать подобные снимки. Вот они, вот видите там, вот цветные сказать, снимки. Это как раз его работа. А один немец, тоже ученый, он разработал несколько тысяч специальных таблиц. Вот вокруг каждого пальчика есть излучение. Если вот эту ауру вокруг пальчика разбить на определенные сектора, оказывается, каждый сектор... Это выход в этот район энергетики того или иного органа человека. И можно видеть сразу по вот этой так сказать, таблице, тут же вам компьютер может выдать, где какое нарушение в каком органе, в какой части тела. Вот этот метод широко может применяться и применяется сейчас в области сельского хозяйства, когда селекционная работа ведется для определения в сложности семян, допустим. Мертвые семена не излучают, их можно тут же довольно просто отделить от живых. Можно устанавливать и степень жизнеспособности растений, степень их заболеваемости. В области медицины вот, этот вот эта аппаратура в буквальном смысле может творить чудеса. В случае частичного паралича, скажем там, пальцев, руки или ноги, или атрофии каких-либо органов тела, Подобная аппаратура в состоянии будет указать, какие именно нервные центры, которые заведуют функциями данного органа или движения мускулатуры, какие нервные центры поражены и какие клетки этих нервных узлов омертвели. Можно безошибочно проследить степень заболевания ткани под периферии и в глубину тела. Можно даже предсказывать, что уже есть зачатых болезни, но он никак себя пока не проявил, а проявит в ближайшем будущем. Можно определить электрическое напряжение работающих пальцев и пальцев, которые находятся в состоянии покоя, скажем. Особенно интересны могут быть снимки напряженно работающего мозга, а также частей мозга. То есть вот это открытие даст неслыханные возможности в руки науки функции некоторых желез в человеческом теле в нашей медицине, в медицине либо вообще не установлены функции, либо не ясны. По напряжению излучения, скажем, тех же желез, по силе светимости, по тем цветам светимости можно будет определять, в каких именно процессах жизни организма те иные железы принимают участие. Ведь напряжение каждого органа тела различно, и оно зависит, напряжение, от того, какая в этот момент на нем лежит нагрузка в данный момент. Память природы, как говорится в учении живой этики, на свитках Акаши, это память природы, где абсолютно все запечатлевается с момента рождения вот этой планеты. Вся материя обладает свойствами своеобразного фотоэлемента. Поэтому каждый предмет запечатлевает на себе все происходящее вокруг него за время существования этого предмета. Вот все, что, допустим, есть, все тут предметы, все, что здесь происходит, все абсолютно записывается. Особенно много содержит такой информации старинные предметы. Ну, если они не разрушились если их не сожгли, не разбили, допустим, они могут много рассказать развитому, утонченному сознанию человека. Именно на ауру воды, полезных ископаемых, предметов на ауру указывает рамка, маятник, глаза, которые стали применяться широко. Хотя основа этого метода нашей официальной науки неизвестна. Основ, суть этого метода. То есть человек, обладающий определенной энергетикой, может определить, на какой глубине, скажем, в той же земле находится то или иное месторождение, там, скажем, или драгоценный металл, или вода там, и так далее, и так далее. Или вообще нефть, там газ, допустим. Без всяких там сверлений, всяких бурений. Не каждый человек, надо помнить, может определять рамкой маятником или лозой. Не каждый. Успешен бывает только тот, в ком хорошо выражена воля, кто умеет контролировать свою низменную личность. А личность, она у всех низменная, абсолютно у всех, поскольку личность – это животное начало в человеке. Вот если этим животным начало человек управляет, контролирует его, не позволяет, так сказать, какого-либо своей воли исполнять какие-то прихоти и страсти этой скотины в себе, вот такой человек будет успешен в пользовании рамкой и маятником, или лозой, допустим. Кто умеет управлять своей мыслью, а большинство же мыслью управлять не умеет, в мозгах там такой хаос, порой мысль начинает тащить человека туда, куда он и не хочет, только потом спохватиться, куда это меня понесло? Да? Подублевайте за собой, подублевайте своими мыслями. Управляете ими вы все 24 часа или нет? Вы обнаружите, что вы иногда управляете. Но не позволяете, хорошо, что человек не, не все люди позволяют этим мыслям, этому ментальному хаосу проявлять здесь себя в действиях. Но некоторые настолько бывают рабами разных, так сказать, обычно темных мыслей, что совершают всевозможные преступления. Но если явно кого-то не убили, не зарезали, не обокрали, не обманули, то культивируется в каждом мозгу очень много такого, которое стыдно показать другим, да? Или все мы святые уже. Так вот, рамкой, маятником можно успешно пользоваться, у кого есть сильная воля, но воля бывает как светлая, так и темная. Воля это самое высокое, что дано высшими силами человеку. Так вот, если он контролирует все то, что творит в его собственной личности, то есть надежда, что можно будет правильно пользоваться и рамкой, и маятником. Плюс к этому надо иметь человеку запас психической энергии. В основе метода лежит своеобразное магнитное свойство мысли. Ну, мы знаем, что вот у нас есть обычный физический магнит, да? ну, который мы пользуемся там кусочки металла, магнитного металла, его надо намагнитить электрическим, скажем, током, или сама природа намагничивает. Мы пользуемся этим магнитом. Это физический магнит. Но, оказывается, в каждом из миров есть свой магнит и свои магнитные свойства в тонком мире есть также магнитные свойства такие в ментальном мире тоже вот кстати мысли обладают таким магнитным свойством они притягивают к себе подобные мысли казалось бы здесь все хорошо метод дает результаты он довольно простой но известны случай одержаний даже групповых одержаний у людей, которые занимаются вот такой работой, то есть пользуются, ну, там, скажем, рамкой, маятником, это что, случайности или закономерности? Ну, как мы знаем, ничего в природе случайного не бывает. Всегда работают причинно-следственные связи. Любое касание к энергиям, а лозоискательство, допустим, Работа с рамкой, там, с маятником. Это работа с психической энергией. Она требует очищения своего сознания, от всего низменного, очищения мысли, повышения духовности. Вот нам с вами предстоит разобраться за эти, скажем, 2-3 года, что такое очищение сознания, как овладевать своей мыслью, как повысить духовность и вообще, что такое духовность. Если рамку берет в руки, маятник или рамку, человек с выраженной самостью, эгоист, который любит себя больше, чем кого-либо на этом свете, а у нас уже сам такая публика, человек раздраженный, недовольный кем-то, неважно кем, женой, там, детьми, президентом, понимаешь, генсеком или еще кем-то. То есть сам именно момент недовольства, момент раздражительности, это все эгоизм в разных формах проявляется, да? Если такой эгоист имеет к тому же сильную мысль, и воля у него довольно сильная, но это все работает на темную у него, его собственную структуру, то здесь обязательно, обязательно присутствует одержание. То есть человек находится обязательно под влиянием тех или иных темных сил из тонкого мира. Знает он об этом, не знает, но это закон, таков закон. Поскольку эгоист, он притягивает из тонкого мира таких же эгоистов, но лишенных физического тела. И вот эти эгоисты оттуда делают с этой рамкой, с этой с маятником все, что захотят. А человек довольно светлого, ищи светлую ауру, Мысли, воли, которые идут из сердца, человек очищен от эгоизма, может пользоваться любым атрибутом. Ну, там может и, скажем, колечко там на ниточку повесить, гаечку какую-нибудь. То есть маятником, рамкой может пользоваться, лазой, скажем, может пользоваться. И он может получить правильный ответ, но не по любому вопросу. Никак ему вздумается, а каждый может выяснить только по какой части нашей жизни он может получить такой ответ. Но чаще такому человеку не требуется какой-либо материальный атрибут, не ни мая них там ни рамка. Это уже будет довольно высокой ступенью интуиции, называется чувство знанием сердца. Ауру вещей, обстановки, домов, городов, селений можно чувствовать при некоторой внимательности. Но мало кто, к сожалению, обращает внимание на ощущение своего сердца при соприкосновении с разными предметами. Между тем, эти вот излучения предметов часто сами говорят за себя. Ну, вот, Например, кто-то из вас, может быть, ощущал такое неприятное чувство от посещения некоторых мест, некоторых помещений. Откуда это? Это как раз есть ощущение ауры, которое окружает предмет или, скажем, наполняет те или иные помещения. Нужно быть просто внимательным к этим ощущениям, к тому, что говорит ваше сердце, чтобы научиться постепенно распознавать вот эти вот излучения, которые вокруг нас. Но сердце у землян, как правило, в загоне, на сердечные какие-то влияния человек не реагирует. То есть его физическое сознание с сердцем не работает, со своим собственным сердцем. Физическое сознание. Не надо путать мозг, сердце, физическое сознание, тонкое сознание. Это не одно и то же. Поэтому человек, не зная, как с сердцем общаться, как его слушать, и что вообще сердце, как оно отвечает, в какой форме это общение происходит. Подавляющее большинство людей не знает об этих вещах. Трудно себе представить великих подвижников, скажем, с рамкой или маятником в руках. Им это никогда не нужно было пользоваться подобным. Механические приспособления, когда ученые там пользуются, они, кстати, изобрели нечто подобное. Нечто похожее на вот эти вот рамки, эти маятники, когда у них прибор, откуда выкачен, скажем, воздух, там вращается колесико в ту или иную сторону, от влияния психической энергии, скажем, и так далее. Это все механические приспособления, это костыли хромома. Та же самая рамка, тот же самый маятник. Это удел, пока еще недостаточно развитого уровня сознания. А вот высокоразитому сознанию не нужны никакие рамки, никакие маятники там, никакая механика не нужна. Конечно, сердце слушать труднее. Многие люди не имеют связи с сердцем. А вот взять, скажем, в руки рамку, маятник, тут можно получить ответ. Иногда правдивый, точный ответ, но не всегда. Скажем, можно определить, можно мне кушать вот эту пищу или нет. Можно вот это лекарство выпить, поможет оно мне или нет. А вот что делает сосед с соседкой за стенкой. Иногда пользуется маятником, вот некоторые двуногие. Этого можно не определить. Еще за это, так сказать, и получишь по шее. В какой форме? А ну маятник вообще откажется работать. Даже пищу тогда не сможешь определить, можно ее кушать или нет. Так вот, говоря о излучениях человека, следует помнить, что все предметы окружающего нас планетарного мира, все буквально, все, что здесь есть на Земле, все это моложе каждого из нас. Момент вот, понятен, да? Почему? То потому что мы старше вот этой планеты и всего того, что есть на ней. Мы на предыдущей планете были животными, а это еще не было планеты. памяти нашей бессмертной триады, триады человека, столько заложено, начиная вот на предыдущей планете до Луны, мы на Луне были животными, а до Луны еще была планета, где мы были растениями, а перед этим еще планетой мы были там минералы. И вот эта вся информация... Кстати, содержится к человеческим чаше накоплений. Ну, и вы можете, вы же знаете, вот немножко эмбриологию, скажем, когда человек начинает рождаться, что у него там, вот он все этапы проходит в утробе женщины, в матке там все он проходит. Сначала он представляет собой минерал, потом похоже нечто на растиницу. Это вы можете, так сказать, в вот, научных трудах, все это изложено. Потом он на животное похож. И только потом начинает приобретать человеческий облик. Все это записано. Только очень сжато, в краткой такой форме, какие мы проходили стадии. А мы еще до минерала проходили с вами три стадии. Вот эти стадии мы проходим, когда идем сюда на воплощение. В ментальном, в тонком и эфирном состоянии. Но это мы потом с вами будем говорить. Это более такие серьезные вещи. Так что у нас с вами богатые накопления. Трудно представить себе о каких удивительных событиях, которые мы с вами переживали в прошлом, может рассказать наша чаша собственных накоплений. Она с нами всегда у каждого. Каждый же потенциальный Бог в будущем каждый это творец планет, звездных миров, каждый. Вот только так на себя надо смотреть. Поэтому колоссальная ответственность перед каждым. За все мысли, желания, чувства, действия. Никакие там козяйки, как нам, так сказать, невежда вот там, внушают. Либо от науки, либо от религии. Но вот эта вот информация, которую каждый из нас носит все свое с собой ношу, она открывается только человеку с раскрытыми энергоцентрами. То есть, эта информация открывается сотруднику сил света. Но ни в коем случае не силам тьмы. Эгоисту никогда это не откроется. Народная мудрость говорит, все тайное станет явным. Это космическая формула, кстати. Вот сейчас наступает эпоха, наступила, вернее, эпоха но правда она медленно наступает, она 230 лет наступает, 215 лет вернее, новая эпоха, эпоха Водолея, и сейчас все тайное будет раскрываться, и оно уже раскрывается, и все больше и больше. Скоро, когда 3 градуса Водолея пройдут, а они пройдут за 215 лет, то мы с вами окажемся до некоторой степени новыми существами, и каждый окружающий, каждый окружающий будет, как раскрытая книга. Все, что он там мыслит, там думает, желает, все будет видно всем окружающим. Ничего тайного не будет. Вот поэтому силы зла сейчас очень стараются, чтобы дольше не допустить такой ситуации на земле. Все это будут видны сразу, все заговоры, все подлости, все хитрости которые там замышляют. Поэтому они постараются как можно больше людей изуродовать. Психически, духовно, ментально. А они тысячелетиями людей приучали ничего не знать, кроме своих шкурных интересов. Ну, в смысле, телом они только занимались шкурой временной. Люди не хотят учиться ничему этому. Вот как вы сюда пришли, вот странно. А большинство имеют вот высшие существа, которые высокоразвиты имеется в виду, существа. Обычно они не на нашей планете прошли такое развитие. Вот те великие учителя, те боги, которые занимаются с нами, они прошли свою человеческую эволюцию очень давно на других, на своих планетах. А к нам они сюда пришли, вот уже 18 миллионов лет они с нами тут. Ой, столько горя натерпелись. Это кошмар. Вот в будущем нам откроют вот все то, что мы, как мы с ними поступали. Далеко ходить не надо, Христа вспомним, да? Это же Владыка нашей Солнечной системы пришел на планету. И что с ним сделали? Что сотворили с ним? И вот за это, за эти мерзости сейчас расхлебываем, сейчас каждый голков должен пройти. То самый, который устроили Христу. Нет, не обязательно в той форме. Но каждый теперь пройдет. Как мы хозяина Солнечной системы встретили здесь. И что сделали из его учения. Ведь то учение, которое сейчас все преподают, это же как ночь и день с тем, что он дал. Ничего знать не хотим. Закон космические для нас вроде бы не существует. Плевать нам на них. Вот и доплевались. Миллионы же ничем этим не интересуются. И если живут, то чужим живут все. Ничего своего. Чужим. чужими мыслями. Все, что здесь было, все чужое, так сказать, сами ничего, как правило, не создают. А создается все, в первую очередь, на духовном плане, на ментальном плане. Так вот, высшие существа видят по нашей ауре все, что там делается у нас. О всех взлетах и падениях наших они все знают. Они знают, какие причины. Мы уже заложили себе, какие причины заложили, и что нас ждет в будущем, каждого из нас. Вот о Христе, допустим, как мы в том же Евангелии читаем, что ему не надо было там путь соли с кем-то съесть, чтобы узнать человека. Это внимательно почитайте тоже Евангелие, скажем так. В одном из них вы найдете. Он мгновенно видел каждого человека насквозь его прошлое настоящее и будущее. Но это дается не сразу, не с тем, что вот там вот астральное зрение у меня раскрылось, я сейчас буду всех сразу видеть, избавь Бог. Еще надо тысячи там, лет должно пройти, если не миллионы, прежде чем человек научится. Разбираться, что к чему, что он видит. То есть мы, если видим, допустим, ауру другого человека, то видим ее через свою ауру. Далеко ходить не надо. Вот мы видим другого человека именно, в первую очередь, через свою ауру, то есть через свои, как правило, недостатки. Вот, например, у вас, ну, узнает, что вы вот интересуетесь э, огнеемой, да? Скажет, тот сатанист. А почему? Христос как сказал, он предупредил. Всякий обвиняющий другого в чем-либо, в первую очередь, сам в этом виноват. Значит, сатанист тот, кто обвиняет другого в сатанизме. Понятно, да, в этот момент? То есть мы видим других людей через собственную ауру. А если она темная? Если она имеет те или иные доминирующие цвета, скажем, вот возьмите степлошко, вот сейчас вот возьмите в руки там красное стекло или там, скажем, какое-то другое, там, желтое, понимаете. И вокруг все цвета что? изменится, так и так, то вот мы точно так же видим через свою ауру весь окружающий мир. А цветов в ауре у нас очень много разных. Поэтому человек с недостатками видит, в первую очередь, бревно у другого. Именно через ауру свою собственную. И чем больше там недостатков, тем больше он будет видеть недостатков других. Недостоинства он будет видеть, а именно недостатки. Так оно и происходит. Каждый видит вокруг только недостатки. И чем светлее будет аура у человека чем она будет чище. И вот только когда аура совершенно стала белая, абсолютно прозрачная, только тогда человек может видеть истинный цвет ауры другого человека. Это же понятно, да? Ж не надо понимать, для этого иметь семь 5 во лбу, чтобы это понять. Таким образом, все, что человек накопил, а накопление называется кармой, у каждого у нас свои собственные накопления, у каждого, то есть своя карма. Не путайте только собственные накопления, то есть свою карму, с законом кармы. Это разные вещи. Точно так, как если вам на голову упал арбуз, допустим, вы же не будете обвинять в этом. Закон тяготения, да? Я сам тут что-то такое сделал, подлез куда-то там. Так вот, карма человека... Записано в ауре каждого из нас. Аура – это результат многотысячелетних, многовековых накоплений. А под веком надо иметь, скажем, отдельную жизнь. Вот та ступень, которую достиг человек на лестнице жизни на сегодня, вот эта вот ступень, она записана на его ауре. Так что излучение ауры обуславливается достигнутой нами ступенью. Бессмертная триада человека, она состоит из Атма Будхиманаса, то есть воля, любовь, разум. Атма Будхи -манас переводится. Так вот, бессмертная оболочка, бессмертная триада, потом ментальная оболочка, мы ее называем интеллектом потом тонкое тело, тело, значит, чувств, желаний, потом физическая часть, это эфирный двойник, энергетический двойник для нашего физического тела. Без этого эфирного двойника наше тело это просто куча строительной материи, из которой тело построено. Без эфирного тела физической жить не может ни единого мгновения. Так вот, Каждый из этих вот элементов нашего существа имеет свой характер излучения. И вот когда все вместе это соединишь, вот это называется аурой. И вот эта каждая часть нашего существа характеризуется своими излучениями. Степень напряжения этих излучений зависит от присущей им активности, от склонностей наших от страстей каких-то, желаний, привычек и от прочего. Качество Духа представляет собой форму утвержденных в нашем существе энергий. Они являются основой аурических излучений. Качество Духа наименьшую роль вот в этом комплексном излучении, то есть в ауре, играет излучение физического тела наименьшую роль. То есть физическое тело меньше всего излучает то в случае, конечно, если духовная сторона у человека развита довольно хорошо. Ну, а непосредственно уже об излучениях, о цветах, которыми наполнена наша аура и так далее, об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Ну, а теперь желаю вам всем успехов в своей внутренней работе.